Всем привет, дорогие зрители! Досмотрите этот необычный сюжет, а я вам покажу кое-что интересное. Не так давно случилась необычная история с людьми. Вообще, они происходят постоянно, но никто про них не рассказывает. Полицейские подстрелили пришельца. Реально! Как это все происходило, вы не поверите. Одна патрульная машина увидела, как необычная машина движется неправильно и решили догнать когда они остановили этот автомобиль то там вышел необычный человек но наподобие вроде человек но суть это не был человеком они начали спрашивать документы тот можно сказать предоставил они начали спрашивать пили вы сэр или нет тот ответил нет и знаете что их выдало этих пришельцев вы не поверите но у него был бутылек необычными лекарствами. Когда полицейский начал спрашивать, что это у вас, сэр, то те прям занервничали. Они начали говорить, что это ничего, просто таблетки от горла. Полицейский взял, начал читать, и один из пришельцев начал нападать на полицейского. Зачем? Ведь там просто-напросто... Было лишь и правда лекарство, а суть в том, что это не было лекарство. Они хотели полицейские взять на экспертизу. Что там было, никто не знает, но один из полицейских пострелил этого пришельца, а другие просто-напросто убежали в лес. Удивительно, но у этого пришельца, вы не поверите, роза, розовая голубая кровь. Я, конечно был шокирован. Но суть в том, что это, дорогие друзья, реально происходит. Что на самом деле происходит дальше – это просто нонсенс. Этот труп пришельца отвезли в местный морг, где начали исследовать его доктора или врачи, я не знаю кто там. Но суть в том, что этот пришельц был еще живой. Он просто-напросто, когда его привезли, оставили на столе и ждали полицейских и других, можно сказать, э про правоохранительных органов. Но когда они чуть-чуть запоздали, этот пришелец встал и выпрыгнул через окно. Удивительно, но такое бывает. Все подумали, что это все-таки фейк, да не может быть. Может, еще как может. Вот еще одна новость, которая случилась не так давно. Девочка, можно сказать чуть не погибла из-за необычной НЛО. Девочка прогуливалась, короче, недалеко от одной речки и решила спуститься, посмотреть, что там вообще происходит. Девочка для интереса просто-напросто подскользнулась и ударилась головой от камень. Но никто ее не мог найти. Необычный НЛО-объект заметил девочку, и подлетел к ней девочка еле пришла в себя и тут вдруг случилось нечто на нее чуть не упало дерево где была девочка она резко успела очнуться и оттолкнуться от этого места где нло просто-напросто на нее повалило Дерево, такого я еще не видел. Но это реально. Очевидцы, которые это видели, засняли это на камеру. И сейчас разбираются местные полицейские. Удивительно. Но много чего происходит за кадрами наших видеосюжетов. А вот случилось не так давно в Китае. Группа туристов просто-напросто переходили. Они необычный хребет, как вдруг они увидели неопознанный летающий объект дискообразного вида. И оно полетело им навстречу. Бедные китайские туристы чуть не попадали в канаву. Это НЛО их просто перекрыло путь. Оно просто не давало пройти дальше. Что за дела, я честно не мог поверить. Много чего скрывается и много чего попадается в горах. Но вот в Мексике случилась еще страшная картина. На фермера напали необычные нечто существа. Вообще считают, что в Мексике творится очень необычное явление. Не так давно на фермера около 80 голов быков, которые разводит он, напали необычные существа. Это уже было, но в другом месте. Необычное существо прямо разорвало быка на глазах у фермера. И фермер описал это необычное существо около 5 метров огромные длинные лапы необычные накачанные ноги или лапы как он сказал и огромная пасть а именно похоже как на ящерицу удивительно но такого никто не ожидал фермер чуть остался в живых потому что это нечто чуть-чуть не напало на них много чего скрывается, и есть такая специальная группа, которая людей пытаются, чтобы они не контактировали с такими. Говорят, это пришельцы из разных раз, которые здесь и обитают на нашей, можно сказать, планете. И мы пока с вами живем в этой планете, мы не знаем, что вообще происходит. А вот еще один случай, который случился: на Вы не поверите, но я вам сейчас расскажу недалеко, где. Мая раньше жили, а именно целая, можно сказать, раса пропала. Там есть пирамида. Один турист нашел потайной вход в этот треугольник. Да, да, в треугольник так называют у них пирамида. Он открыл, вошел в тайную комнату и увидел необычный артефакт. Маленький. Такое, знаете, статуэтка маленькая, большими глазами как у пришельца. Что это вообще значит и вы не поверите? Его отправили на рентген эту статуэтку, и там же были все шокированы, что в этой статуэтке находится организм. Да, мертвые, но скелеты строения там же находятся, как и находили в Буду. Я честно был шокирован. И множество золота древних май были там найдены. Это просто нечто. Что вообще происходит? Я сейчас понимаю о том, что Земля вообще неизведана для нас даже. Я про космос уже молчу. А вот последняя необычная история, которая привела мужика к смерти. Недалеко от, можно сказать, от Канады было замечено необычное движение ярких огней. Ехала машина с необычным, можно сказать, человеком, который выпивал, а рядом с ним ехал товарищ. Они увидели необычные огни и остановились. Пошли в поле за этими огнями, что нельзя было делать. И этот пьяный, можно сказать, товарищ начал бросать в этих необычных НЛО бутылку пива, где и попал. Что делает НЛО? Они строятся кругом, окружают этих двух и начинают крутиться очень быстро. Вы не поверите, они крутились так быстро, что один из товарищей просто упал в обморок, а второй, первый, который кинул вот эту бутылку, просто-напросто скорел, заживо. Как такое может быть? И этот необычный объект просто исчез. Да, такое бывает, но как объяснить, что НЛО сделала с человеком, никто не знает. Полицейские врачи были шокированы, что мужик просто загорелся просто загорелся. Как такое вообще возможно? Но такое возможно, дорогие друзья. И будьте аккуратнее. Не рискуйте своими необычными жизнями ради этой необычной глупости. Ибо все случится с вами потом иначе. Я понимаю, что все это может быть вранье, неправда. Но подумайте, дорогие друзья, о себе, о близких. Что вы увидели, что я вам сейчас показал и то, что вы теперь знаете. Я надеюсь, вам очень интересно ставьте лайк если вам понравилась эта необычная история